со so, майнкрафт и это какое прекрасное солнышко шучу шучу мы играем с в майнкрафт один блок суть этого блока что когда мы его ломаем он, он слома... ломается и появляется на каком месте но ну. а, который мы сломали выпадает нам Самое первое, что я хочу вам сказать, это то, что я открываю новую рубрику. И в том, что прошу вас, ставьте лайки. Если вы хотите больше этой рубрики, ставьте лайки, подписывайтесь на меня. Если хотите, конечно, я не, я не обязываю вас, просто подписывайтесь, пожалуйста, если мне вы... все нравится мой контент. Давайте расширим наш скай-блок. Ара, всё, У нас другое было. Продолжаем добывать. Ну, семена пшеницы это нам тоже пригодится для новые. Продолжаем и ломаем блок. Всю серию будем с вами ломать один блок. Хотя ломать блок нам а орбузик. Но мы ставим сюда чест. Потом это палочки. Раз-два на честь какой-то честный кирку топор и все и погнали ту свинья пишите в комментариях как мы ее назовем потому что я не знаю как его назовем, ну... Если у, если у вас есть прикольное имя, пишите в комментариях мы ее назовем, если, конечно, это будет нормальное имя. Ну, или я же сам рушу. если никто не напишет, или никто не решится. Похоже, это Я набываю. Ну, в принципе, что нам делать дальше? Нам надо свинью. Ну, хотя у нас есть арбузы Ты, мистер Карруч, о. Но ну, выбирайте, либо мы его назовем Мистер Свин, либо Мистер Коровоч, либо... Ты, шо... Ты что делаешь? Ой, ладно, ладно, вы какие-то странные. Построю им Загон. Так, пошлите. Давайте, давайте. Опа, Коровыч. Давай, давай, давай, двигайся, двигайся, капец какая. жирная свинюшка. А вот ты как там туда там оказалась? Му, -му да, да, му -му, му, му, му, му, му. Мы всю серию будем заниматься, как мы будем перетаскивать этих животных. Давай, давай, давай, давай двигайтесь. А им вообще не важно, они просто стоят и ничего делают. О, твой друг. Я принес тебе друга, держи его. Все, они там будут сидеть, я буду здесь сидеть. Ай -яй -яй. Ай -яй. извините за не в планах штуки штуки, я, я случайно это сделаю, я не не специально. ладно. Почему на земля валится? Дайте нам мистера цыплинич, цыплиточ... цыплиточ... О, дорога вместе, цеплиточ. Цеплиточ, давай, иди ко мне. Давай, давай, давай, иди сюда. А теперь идем вот туда, к своим друзьям. Ну, им что-то тесно стало. вы тут а я, я я тут вы там хорошо все я вам домик сделал домик да, странный домик но пусть живут там вот. надо добыть Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ну ладно, что не буду больше пить. если кто-то хочет, <говорит> то... присоединилась две овцы это даже лучше и поэтому давайте поднимайся ну это со мной уже поднялась даже я не буду им мешать все иди к своим друзьям Давайте копать будем, я копать, а вы смотрите. что-то везет на овц. Да, и на дерево. Когда у нас будет вторая фаза, никто не знает. Ну, я думаю, что надо это сделать. Вы что тут делаете? Я не понимаю. Вот почему вы такие? Нет, почему мне был? У меня же было штука, его смело. Ну ладно, ну, пока переживали горе после смерти ов нашей овцы, мы уже видим, что у нас появился второй Цыпа. Ну, сам понимаешь, нам опять убили Цыпа. Хороший был друг. Поэтому я решаюсь увеличить им загон, но... Я увеличиваю им закон, но придется его огородить, чтобы они больше не скидывали. Кто сейчас опять вымер? Со мной мне надо как можно больше зверей иметь. Я думаю, вот такой длины им достаточно будет. Потому что они сейчас себя поубивают и мне это не даже не будет потому что популяция животных на скайблоке очень нужна а это сами знаете очень редкий все, там вы там сидите, я здесь пока разбиваем блок. Ладно, я не буду больше ждать, я лучше построю вам. тут сидишь я Тя... наказала надо будет сделать ферму мобов для того чтобы иметь ресурсы но для этого нужна вода а воды тут к сожалению нету где набывать но мы не знаем но вы были на канале но вы знаете всегда что новая рубрика будет выходить каждый Радость и будет браться лайки, просмотры и комментарии, все в ваших руках. Спасибо за просмотр в на канале Moana Мы играли с вами в Майнкрафт. Это была игра OneBlock. Спасибо за просмотр и всем пока.